Всем привет, дорогие друзья! Что происходило за этот необычный месяц и даже за эти необычные недели? Мы с вами всегда видели одну и ту же картину, но сегодня я вам расскажу про то, что вы видели, но не знаете, что происходило. Первый видеосюжет был сделан, как угадаете, в Афганистане. Ночная съемка. Талибы пытаются спастись от необычной угрозы, а именно... НЛО. Говорят, НЛО напали на талибов. Около 3000 человек были просто растворились. То есть, боевики растворились где-то там, не знаю. Но другая сторона утверждает, что потеря их составила около 800 человек, также пропавшие без вести. Куда они могли пропасть, никто не знает, но военный из талибов один утверждает, что видел каких-то необычных существ с оружием и с какой-то необычной экипировкой и стрелял с необычным вооружением. Что на самом деле было? Я честно объяснить не могу. Но это еще не все. Не так давно случилось еще одно очень странное и необычное явление, которое можно сказать всемирное и даже международное. Что на самом деле случилось? Посмотрите этот необычный видеосюжет. Как вы думаете, что за необычность появилась на Земле? Видеосъемка шла из МКС, утверждает... НАСА, что этот неопознанный летающий объект сперва подлетел к МКС, после этого начал спускаться на землю, утверждая, что этот необычный НЛО спустился в Диваде, где находится база 51. Все утверждают, и все думают, что это все-таки фейк. Утверждает местная СМИ, что эти кадры были в онлайн-трансляции. И когда в онлайн-трансляцию попал этот неопознанный летающий объект, резко прервали трансляцию. Да, но часть того, что вы видите, попалась на множество социальных сетей. Утверждает, что этот НЛО просто-напросто появился ниоткуда. Но есть множество других из телескопа, видеосюжеты и даже съемки, что этот неопознанный летающий объект появился со стороны Луны. Как утверждают НАСА и Роскосмос, это был фейк. Но, допустим, все это фейк. Но почему этот необычный видеосюжет, который шел в прямом трансляции, сразу прервался? Да вы что? Также думают множество необычного. Может, это какая-то необычная угроза, которая подлетает каждый день к нашей планете? Но это еще не все Множество властей утверждают Что это все-таки другие инопланетные существа Которые хотят наладить контакт Но подождем, когда они наладят с нами хотя бы контакт Потому что что-то, мне кажется, происходит А вот еще один кадр, который был сделан удивительно Но неопознанный летающий объект Ударил по городу необычным оружием Как вы думаете? что за молния ударила по городам? Все очень интересно и необычно. Эта необычная видеосъемка была сделана в Китае. 2017 году местные жители говорят что в этом необычном городе есть второй город да очень странно звучит на этот второй город находится под землей это лаборатория китайских инженеров которые разрабатывают вечно необычное оружие как раз и узнав что-то там делается или что-то скрывается оно набрала энергию и ударила прям в можно сказать, учреждения. Говорят, все засыпало и множество было погибших. Как вы думаете, от чего они могли погибнуть, мы уже видим с вами. Электричество, которое дало разряд, все сбой системы просто и защита просто вышла из строя. Но такое бывает. Но это еще не все, что происходит на этой милой земле. Эти кадры были сделаны летчиком, который пролетал необычно. То, что вы видите, это пирамида, да, которая торчит из облаков. Но на самом деле это очень странно. Это НЛО, которое скрывается в этих местах. Но множество таких интересных фото-видео можно считать фэй. Но есть и то, что вы не знаете. Эти кадры... Не просто были сделаны, а именно специальная группа, которая как раз и занималась уфологией. Они пролетали этот необычный район, который находился в Мексике, и как раз там появилась вот такая необычная облака, и как раз появилась пирамида. Множество таких интересных явлений происходят и сейчас. Мы с вами не знаем, как и откуда все это берется. Удивительно то, что это, эта информация была засекречена. Как она попала нам, я просто не представляю, как вам рассказать. Это очень тяжелая и очень необычная история этого видеосюжета, который хранилась, можно сказать, целый год. Удивительное, но местные ученые и даже сверхученые утверждают, что это все-таки реально пирамида НЛО. Или почему теперь мы видим в Египте такие необычные пирамиды, которые строили не люди, а именно инопланетные существа? Даже есть фильмы. Посмотрите «Индиана Джонс» последнюю серию, и тогда вы увидите множество, чего вы не знали. Ну и последний видеосюжет, который происходил не так давно – в 2021 году МКС засняла еще одно явление. Армада НЛО пролетала над этим местом. То есть вы видите, как раз в Турции происходили наводнения и даже смерч. Этот кадр попался нам не случайно. Множество людей считают, что НЛО не существует. Но как вы объясните то, что происходит сейчас? Множество НЛО пытались остановить эту тучу или все-таки наоборот? Тогда же Эрдоган сказал, что после жары придет необычная катастрофа, а именно дожди, потопы и даже наводнения. Как вы думаете, он был прав? Да, как будто у всех есть календарь того, что происходит по всему миру. И этот календарь вечно как-то меняется. Но тут, дорогие зрители, совсем поменялось в другую сторону. Множество жертв и необычного явления происходило здесь. Это страшно и звучит даже страшно. Я надеюсь, вам понравился этот необычный видеосюжет. Поставьте лайк. Ну а я с вами на сегодня не прощаюсь.